58 школа. Команда КВН. Бред. Добрый вечер. Перед вами команда КВН. Бред. В обновленном составе. Футоке -бур, футоке -бур. Так, стоп, булдожить, да хватит, не шли, Так, а где так, стоп, булдожить, да хватит, не шли, Так они после чемпионства устали и в отпуск ушли. А заткнись? Заткнись, вообще самый первый уехал. А кто вам вот это все вставил? Руслан и Рамис. Они сказали то, что они профессионалы. Так профессионалы, вышли сюда быстро! Казан Вот, вот что ты орешь, а тебя даже в олимпийском слышно? Да мне без разницы, хоть в дельфинарии, это что такое, а? Кто это вообще такие? Вы где были? Вы вообще хороших моментов не помните, да? Не помните, как я вас из подвала вытащила? Так ты нас там и закрыла. Заткнись. Хватит, хватит. Вот, Лисян, да такая на экскаватор похожа, да? Да, иди ты. Вот иди. есть экскаватор. Да, вот такой экскаватор. Я тебе сейчас вообще покажу... Ну и где Лисан? Да мы ее в туалете закрыли, чтобы больше не орала. Ну, а пока их нет, мы начинаем. Миниатюрочки! Однажды одиннадцатиклассник уронил первоклассницу с колокольчиком. Итак, давайте представим. Глупый киллер. Алло, да? Я его шлепнул. в центробанке выходите мы не вы выходите сказала мы не выйдем если вы не выйдете я приду сама Через карточный долг это святое, да? Лучше б молчал. Ну, целуйтесь. В смысле целуйтесь? А то, что мы так вышли, это ничего не означает. Так ты сам хотел в платье выйти. Так, Лесян, давай поговорим как девушка с девушкой. Руслан, вставай. Мам, еще пять минут. Так, все заканчиваем. Ребята, мы желаем вам удачи на этом сложном КВНовском пути Команда КВН – бред, не за что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 Вы готовы? Угу. Mm -hmm. Вы приходите в сознание от странного звука. Вы лежите на чем-то мягком, над вами ветки деревьев. Небольшой самолет. идет медведь. Я бегу от него!